Дом это ну, я, папа, мама, сестра, брат. Дом это там, где ты живешь с мамой и папой. Мама нас оставила дома сами. Она там нового мужа завела, нового ребенка. Я хочу, чтобы у мамы были другие родители. Не были. Раз, два, три. До цих детей Життя суворо поставилося ще с детства Но ж от этого Они не перестают быть детьми Детинка приходит в этот свет Для того, чтобы ее любили Наша задача быть рядом Обеспечивать и защищать наша задача сделать так чтобы эти дети выросли счастливыми жизнерадостными людьми которые о детском доме будут знать только с рассказов мамы или папы